Доброго вам времени! С вами Наталья Синика, И я предлагаю вам медитативную практику, направленную на излучение мира, любви, добра и насыщение самого себя этими же энергиями. Закрываем глаза. Переводим свое внимание на энергетическое сердце в середину грудной клетки. и дышим вовнутрь себя. При нашем дыхании Внутреннее сердце становится несколько больше в своем размере, и мы продолжаем его дышать, чтобы сердце почувствовало себя живым, востребованным. Постепенно энергетическое сердце начинает занимать пространство всей грудной клетки и даже выходить за пределы тела. Сердце увеличивается, увеличивается настолько, что постепенно мы оказываемся сами внутри этого сердца, и получается так, что от сердца вся та способность любви начинает перетекать в ваше сознание и ваш ум. То сердце, которое было внутри вас, стало настолько большим и способным полностью у вас исцелить своей энергией. Энергия в любви вливается в вашу макушку, окутывает руки, наполняет туловище. Нам никуда не нужно спешить, мы насыщаемся любовью. Нам ни от чего и ни от кого не нужно защищаться, мы окружены любовью. Мы издаемся. Мы сдаемся этой любви. И пропитываем эту любовью каждую клеточку свою каждую клеточку своего тела. Насыщаемся, наполняемся любовью. Грудная клетка заполняется любовью, нежностью, добром. И начинает разливаться по рукам. Руки наполняются энергией, ладошки становятся теплыми, большими. Способными дарить такую же любовь, в которой искупались только что сами, и продолжаем купаться. Насыщайтесь любовью столько, сколько вам необходимо. И если любви становится достаточно много, по левую, по правую руку от вас появятся люди, знакомые, незнакомые. И мощный поток энергии начинает переливаться через их руки, проходить в грудную клетку, исцеляя их, наполняя их любовью. Представьте себе, что вы стоите, именно вы стоите напротив открывшегося моста, напротив моста, который разделился на две части. И люди по правую и по левую сторону станут символом объединенного моста. Нам не нужно стараться наполнять тех людей, которые к нам присоединяются энергией любви. Нам достаточно думать о них и приглашать. Приглашать к своим ладоням. И к ладоням к тем, кто к вашим ладоням уже присоединился. Поверьте, ваше энергетическое сердце настолько большое, настолько мощное, что способно напитать любовью и вас, всех ваших знакомых и даже незнакомых. И чем больше мы этим сердцем пользуемся, тем больше становятся его возможности. Вы наблюдаете за собой только маленькой частью своего внимания, дополняете приглашениями своих знакомых и незнакомых, приглашаете соединить ладони. Тех людей, которые уже стоят в этом будущем круге мира, добра и любви. И в какой-то момент можно представить, что весь тот круг людей, моих знакомых, ваших знакомых объединяется в еще большие круги для того, чтобы мы вибрировали на чистоте мира, добра, любви, признания. И мы сами исцеляемся той любовью, которая исходит от вашего собственного энергетического сердца. Увидьте и почувствуйте ту мощь, на которую вы способны, и о которой вы, вполне возможно, даже не предполагали. Чем больше любви внутри нас, тем больше мира мы способны сотворить своими руками, своими делами, своими поступками, словами и взглядами. можете оставаться внутри энергетического сердца. В новых энергиях это вполне допустимо и возможно. Вы можете сами себя подпитывать тем, что у вас есть, но я желаю выбирать подпитку через духовное внутреннее сердце, а не через те мысли, которые роятся и которые насаждают внешнее общество. Я желаю, чтобы нашего круга к нашему кругу примыкали все большее количество людей. И если вам эта практика отзывается, делитесь этой записью, распространяйте ее и мысленно возвращайтесь к тому, что вы активный участник распространения энергии мира, любви, добра. Почувствуйте, какой мощью мы на самом деле обладаем какой мощью обладаете вы на самом деле. И подышите глубоко-глубоко, утверждая себя в этой мощи, в этой силе. Почувствуйте ее, проживите, сделайте ее максимально реальной для себя. Круг соединяющихся людей остается. Вы возвращаетесь в свое физическое тело. Ваше энергетическое сердце продолжает подпитывать вас. Обращайтесь к нему за советами, поддержкой, по любым вопросам. Чем больше вы к нему обращаетесь, тем больше оно с вами разговаривает на понятном для вас языке. И пускай наши практики обращаются во благо всем живым существам. С вами была Наталья Синико. Пускай все мосты сходятся.